Сегодня у нас 22 октября 2020 года. Разговор наш пойдет о чистке лица, об уходе за проблемной кожей. Причем будем сегодня разбирать такой нюанс, как уход за подростковой кожей и за кожей с возрастным акне. Потому что, в принципе, хотя в уходе, честно сказать, особой разницы, особой да, разницы, Именно в использовании противоспалительных каких-то лечебно-профилактических средств разницы нет, но учитывая то, что пациенты с возрастным акне, они хотят все-таки уходом еще и какие-то свои проблемы именно связанные с фотохроностарением решать параллельно, да, могут быть еще какие-то дополнительные потребности кожи, то есть дефицит влаги, проблемы с микроциркуляцией, с нарушением, да, тоничной кожи, сосудистые проблемы, склонность к отекам, еще что-то. Ну, то есть здесь, конечно же, у подростков проблема более локализована. И, соответственно, да, будет только, я сказала, будет запись обязательно. Я вижу, что у вас выпадает интернет часто, но не переживайте, просто перезаходите, и, соответственно, то, что не услышали вдруг, оно потом запись будет. А, так вот, сегодня, учитывая то, что мы, в общем-то, проводили уже вебинары на тему чисток лица и даже очные мастер-классы и, собственно, ухода за проблемной кожей, у нас очень много всякой информации и такого образовательного контента лежит на нашем сайте, на нашем сайте соответственно, на канале Гельтек youtube Тоже можно, и кто вдруг не подписан, и можно посмотреть. Но сегодня я бы хотела сакцентировать немножечко внимание свое именно на вот этих двух нюансов. Чем отличается, как, собственно, вести именно в уходовом плане, потому что, естественно, схему лечения мы с вами разбирать не будем, потому что понятно, что вебинар не только специалисты смотрят, да и я не сторонник того, чтобы давать схемы лечения с дозировками и так далее, для того, чтобы люди, собственно, самолечением занимались и наносили себе вред, не имеющий профильного образования. Потому что кожа у всех разная и очень индивидуальная, собственно, это патология проявляется окне да, еще может быть папа-бустулезной стадии разации, которую человек несведущий может, например, принять за окны или наоборот, да, вот и совершенно отличается подход. Так вот, начнем с чисток лица. Да, ну для начала вспомним, какие бывают чистки. Собственно, я Разделяю по методу воздействия их на два вида. То есть это атравматичная чистка, когда мы фактически не касаемся лица пациента никаким инструментом и руками. А инструмент у нас чаще всего для чистки какой присутствует? Это ложка ума, это наши пальчики и это, собственно, стерильная игла которые чаще всего используются для аминстерапии, потому что ей удобно удалять, например, милиумы, и можно вскрыть какой-то такой слезный элемент, который имеет такую очень затвердевшую корочку-крышечку, да, когда иногда ну, проще поддеть. Вот, рекомендую использовать как раз такой вариант, а не старую древнюю губидали, которые, собственно нужно ее стерилизовать и прочее, да, и его можно выбросить, она всегда одноразовая. Поэтому я честно говоря за то, чтобы в процессе каких-то манипуляций все, что можно сделать одноразовым, сделать одноразовым. Вот. Так вот, как в составе атравматичной чистки, но реже, да, так и в составе комплексной чистки, когда мы все-таки прикасаемся к пациенту руками, инструментом может быть аппаратная чистка. То есть аппаратная чистка – это не самостоятельная процедура, как, здесь на слайде я написала, а этап какой-либо чистки лица. Поэтому не совсем правильно было бы да, приглашать пациента, например, в салон на ультразвуковой пилинг, если подразумевается только ультразвуковой пилинг. Потому что по факту ультразвуковой пилинг – это предуход, это начальный этап какого-либо вида чистки. И никогда ультразвуковым пилингом процедура не заканчивается. Она и начинается, как правило, после поверхностного очищения. И, собственно, помимо ультразвукового пилинга, есть еще две разновидности аппаратных чисток, которые, в принципе, пользуются, ну, востребованы достаточно популярностью. Я не, не вписала как раз на этом слайде еще один вид, это вакуумная чистка, которая уже, ну, как говорится, отжила в большинстве случаев свое и не используется чаще всего, но ну, может где-то там в каких-нибудь совсем-совсем отдаленных регионах, где с прогрессом тяжело, до сих пор еще она, может быть, и используется, но она, в общем, как говорится, уже казунистикой стала. Так вот, из аппаратных чисток чаще всего используется троциклой пилинг или бальваническая дезинкрустация, то есть чистка лица, при помощи э, низкочастотного ультразвука, либо постоянного тока. И, как вариант, еще существует газо пилинг или джет-пил. Ну, джет-пил – это такая немножко более развернутая процедура, многофункциональная. Э, она даже не столько чистка, сколько, ну, опять-таки, как чистка, как подготовительный этап. Все равно мы комедоны, например, не можем убрать никак иначе, чем руками. Да? И пустулезные элементы мы не можем убрать никак иначе, чем ложкой луна. Поэтому, конечно же, газо пилинг – это тоже подготовка. Но э, он еще имеет определенные функции. Например, он очень хорошо обеспечивает лимфодренаж, потому что делается по определенным схемам, э, которые соответствуют э, лимфатическим коллитералям. Поэтому джетпил, например, очень хорошо освежает лицо, снимает отечность, то есть именно как такой уход. Вот. И не обязательно при этом э, должен быть выражен эффект именно очистки. То есть он такой комплексный. Вот, поэтому э, мы должны понять с вами, когда делать чистку, когда можно делать чистку, и, соответственно, эти м -м, постулаты да, правильно относятся как раз к комплексной чистке, в которую входит этап, собственно, мануальной чистки, то есть чистки руками инструментов. Так вот, когда мы ее будем делать? Мы будем делать, если есть гиперкератоз и комедоны. То есть комбинальная форма акне ⁇ это такое прямо вот абсолютное показание к комплексной чистке. Как правило, сопровождается это всегда гиперкератозом и фолликулярной вообще. Гиперкератоз – это одна из основных причин возникновения акне, и поэтому, конечно, избавлять эпидермис от избытка рогового слоя, да, то есть наслоения мертвых кератиноцитов это, в общем, очень хороший подход, который позволяет улучшить состояние кожи. Следующий момент: если на лице менее 10 воспалений. Ну, я сейчас говорю о лице, но кстати, мануальная чистка, и чистка даже атравматичная, она может проводиться не только на лице, но и на других сибарейных зонах. Мы с вами знаем, что высыпания могут быть не только на лице, они могут быть и на груди, и на плечах, и на спине очень часто. И, в принципе, иногда имеет смысл обрабатывать эти зоны. да, Действительно, косметологи могут чистить спины. Вот. Поэтому ограничением является количество воспалений, то есть активность процесса. То есть в обострении, да, когда у нас много воспалительных элементов, много, много папул, много кустул, мы не можем делать комплексную чистку с мануальным этапом, потому что провы кожные повреждены, можно сказать, да, то есть у них очень много воспалительных элементов. И, в принципе, мы нашими манипуляциями можем только еще ухудшить процесс. Поэтому, если менее 10 воспалений, да, мы их можем, например, убрать, какие-то пустулезные элементы, папу мы не трогаем никогда, то тогда мы можем сделать чистку, если их много, то мы сначала лечим консервативно, а потом уже там, допустим, когда уже процесс немножко утихнет, как правило, это где-то недели через три, мы можем пригласить на чистку. Но существует для этого а травматичная чистка, целью которой как раз является избавление от гиперкератоза, то есть отшелушивание по-хорошему, да, эксфолиация эффективная и воздействие на работу, секрецию сальных желез. И мы можем, в принципе, помочь этому пациенту быстрее выйти на то состояние, когда мы уже можем его почистить, например, ну, или когда вообще уже не понадобится чистка, это в идеале. Поэтому, да, травматичная чистка существует для да, таких случаев, когда воспалений больше 10, и мы э, должны, э, как говорится, хоть что-то сделать, но много мы не можем сделать. Да, мы можем сделать атравматичную чистку то есть, по факту, произвести поверхностное очищение мягким, нераздражающим средством, например, гелем, очищающим, да, или мусом, очищающим сало который какую больше текстуру, кому что больше нравится, мы можем обязательно сделать эксфолиацию эффективную. Мы можем использовать энзимную пектиновую маску под пленку, как холодное распаривание в сочетании с легким поверхностным пилингом. Мы можем использовать какие-то средства, содержащие небольшой процент слициловой кислоты для растворения комедонов. Опять-таки, да, в виде каких-то лосьонов или тоников. И... Проведя этот этап холодного распаривания, разрыхления эпидермиса, мы, как правило, то есть в, в комплексной чистке мы приступаем к мануальной чистке тогда, да, зонально. То есть по зонам освобождаем кожу от пленки, смывая разрыхляющие средства, мы начинаем убирать воспалительные элементы и комедоны. А при атоматичной чистке мы смываем при помощи, как правило, какого-то, Э, полотенчика, то есть не, не голыми руками в печатках, а чтобы еще какой-то элемент эксфолиации за счет мягкого трения э, нитканого тканого полотна, а кожу да, э, происходило, э, мы убираем разрыхляющее средство и наносим поросуживающую маску на основе калина. К сожалению моему глубокому, но работа над этим ведется. Э, в гипотеке пока еще нет маски с коалином, Надеюсь, что скоро появится. Но пока можно прекрасно комбинировать, например, средства гильтековские для чистки с, например, средствами других компаний, которые вас устраивают. Да? То есть я очень часто комбинирую. Многие знают об этом, мои пристрастия. То есть я люблю, например, маски из Калином, израильские фирмы одной небезызвестной. И ввожу их в процедуру, в протокол чисток, также я их же использую средства для подсушивания удаленных экстрагированных пустул на основе камфора и цинка. И, собственно, здесь как бы ничего предосудительного нет. Мы как раз не ратуем за то, чтобы вот, а только одна линейка, ничего не комбинировать, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, если мы знаем составы, если мы прекрасно знаем собственно, особенности компонентов, как они будут воздействовать на кожу, то мы можем с успехом комбинировать средства и различных линеек в том числе, причем экономия сильно на этом себестоимость, потому что, например, я не вижу смысла той же самой израильской фирмы взять очищение и взять, например, энзимный пилинг, который будет в три раза дороже, чем, например, гельтековский, и комбинируя эти средства, например, и средства, завершающие эффектом, от которых я очень довольна, с, например, глиняными масками или болтушками, того, чего у нас нет других компаний я получаю оптимальную себестоимость и оптимальное соотношение цены и качества процедуры так вот третий пункт если кожа не разражена мы можем делать чистку то есть обострение розация обострение какой-то аллергогоготовности организм да то есть какая-то реакция гиперчувствительности присутствует на коже то есть любая любая какая-то повышенная реактивность ⁇ это противопоказание к чистке. То есть это не абсолютно противопоказание, а относительно. Естественно, когда кожа успокоится там, через некоторое количество дней, то можно чистку этому пациенту сделать. Но в тот момент, когда у него обостряется его хроническая патология или что-то острое наступило, да, или, допустим, у него на фоне ОРВ или там, гриппа перенесенного чувствительность кожи изменилась или он использовал какие-то активные средства с раздражающим эффектом кислоты ретинол и э, как раз э, пришел к вам на этапе когда у него например вот ретинол возник ретиноевый дерматит который в общем-то является прогнозируемым побочным эффектом но он должен немножечко уйти да он должен проконтролировать это дело при помощи э, ну, как бы поиграться с количеством препарата нанесенного, с частотой нанесения. И когда вот это вот все уйдет, а тогда можно уже делать чистку. Даже атравматичную. Потому что когда есть обострение розации, какая-то реакция гиперчувствительности, аллергии, ни в коем случае не надо делать даже атравматичную чистку, потому что средства, которые наносятся на кожу, могут вызвать неадекватную реакцию. И сама вода, даже контакт с водой, например, для пациентов с розацией, иногда это такое достаточно... Ощутимый фактор раздражающий, да, фактор ухудшающий состояние кожи. идет обострением. Поэтому кожа не должна быть раздражена. Не, не должно быть обострения герпетической инфекции. Это важно, потому что после чистки мы можем этот герпес разнести <coughs> очень э, значительно. И э, вряд ли пациенту такой результат нужен. Поэтому э, если у человека есть... Герпетический какой-то элемент, да, высыпало что-то, не дай бог, там на губе или вокруг носа, то мы на чистку такого пациента не берем, в том числе на травматичную тоже. Если у пациента герпетическая инфекция очень часто обостряется, и он знает, что у него очень часто после чистки, после каких-то манипуляций, плюс он еще, может быть, подстыл, боится, что у него там что-то сейчас вылезет, да, но все-таки он записался на чистку, и он не болеет в данный момент, то в принципе можно, так же как и перед, например, некоторыми инъекционными процедурами, перед, например, лазерными шлифовками, можно, конечно, профилактически, там, 3 дня до, 3 дня после, пропить противовирусный препарат, который ему привычен, да, тот же самый зимбаксан-оцеклавир, и, соответственно, предотвратить обострение герпетической инфекции. Но если человек... Обострение обострении герпетической инфекции, если у него какое-то э, заболевание аденовирусное на данном этапе, недолеченное или вот только-только какой-то продрамальный период, да, то э, на чистку тоже мы брать не будем. А, ну и когда еще делать чистку? Да? Когда у нас расширены поры, когда у нас густое, трудно эвакуируемое кожное сало. Вот здесь как раз нам в помощь очень хорошо может пригодиться этап гальванической дезинкрустации, потому что ничто так хорошо не убирает, то есть не растворяет прямо в протоках сальных желез комедоны, кожное сало, вот эти перемешанные с детритом, с вот этим отшелушенным эпителием, который внутри протоков тоже присутствует не только снаружи, да, на поверхности эпидермиса. Вот это как раз хорошо очень убирается, устраняется, растворяется при помощи воздействия гальваническим током по щелочному препарату. Берется гель для цинкрустации, наш гритековский, берется лосьон для цинкрустации. Это два препарата, которые у себя, наверное, прекрасно знаете, которые имеют одинаковый состав, но разную текстуру. Один гель, другой тоник. Ну, не тоник, а лосьон. И, соответственно, гальваническая цинкрустация у нас проводится с током по определенному алгоритму, чуть попозже еще. Вспомним о нем. И как раз учитывая то, что постоянный ток в купе с щелочным вот этим препаратом, с двумя препаратами, вызывает реакцию омыления жиров, то есть глицеринов кожного сала, фактически прямо на коже. То есть кожное сало омыляется прямо на коже, превращается в мыло, проще говоря. И мы это мыло вместе с остатками Белковых каких-то элементов, то есть мертвых кератиноцитов, протеолиз все-таки происходит тоже параллельно. Это все убираем и таким образом устраняем вот это вот густой кожный сало из протоков, там крышечки скамедонов растворяются, то есть кожа становится более чистая. Поры тоже становятся уже, если особенно это делать каким-то курсом. Иногда действительно, ну, когда-то кому-то чистка нужна эпизодически, там, раз в месяц, условно говоря, если человек дома ухаживает адекватно, он не провоцирует расширение пор и скопление там секрета сальных желез в перемешку со сосущным эпителием. У него немного воспалительных элементов, да, и вообще их нет. То есть не всегда чистку нужно прямо делать часто. Более того, чаще, чем раз в неделю, там, раз в 10 дней, ее делать вообще не надо. Потому что это все-таки какое-то немножко агрессивное воздействие на кожу. А кожу, кожу надо дать восстановиться всегда, успокоиться, микробиом свой восстановить, нормальный микрофлору. Вот. Чтобы восстановить нормальную микрофлору, очень хорошо использовать профилактические средства с пре- и пробиотиками, да, то есть с лизатами бактерий, с инулином, с альфа-глюканом. У нас в Глитеке тоже есть такой препарат, сыворотка пробиоскин, который тоже успокаивает и восстанавливает, и даже вот недавно получили отзыв, от пациента, что много лет лечил перерывальный дерматит, а тут воспользовался пробиоскином какое-то время и получил очень стойкую ремиссию. На удивление, да, то есть этот препарат, в принципе, для этого не предназначен, но, видимо, у данного пациента состояние микрофлоры очень сильно влияло на процесс, как говорится, и когда восстановилась нормальная микрофлора, патогенные микрофлора была подавлена, и, в общем, можно, да, логически можно предположить, как препарат сработал, но, честно говоря, это уходовый препарат, лечебно-профилактический, он не предназначен для лечения. Переральный дерматит, но были, мы более, были очень удивлены и рады такому эффекту. Вот. Это не значит, что у всех пробиоскин будет излечивать периодный дерматит. Нет, конечно, но вот такой вот отзыв у нас тоже есть. Ну, то же самое, как с нашим гель, гелем интенсив регенерации. Мы его рекламируем, как бы и позиционируем как пустпилинговый гель, какие-то поверхностные повреждения для заживления да, и так далее. А у нас есть. Много достаточно отзывов о нем, как вообще о средстве, которые достаточно крупные травмы действительно излечивали, затягивались крупные такие повреждения очень глубокие. Именно травматичные, не вообще с косметологией, а связано с бытовым травматизмом. Вот поэтому... А на самом деле нам, нам всегда радостно знать, что наши препараты более широкий спектр оказывают воздействие, нежели мы сами предполагали, создавая их. И поэтому, в общем, всегда фиксируем такие отзывы и довольны этим. Так вот, для того, чтобы вспомнить, типы кожи нам надо вспомнить, да, чтобы понимать, собственно с чем мы имеем дело, ну, естественно, вы все это, скорее всего, знаете, я просто быстренько проговорю, что э, типов кожи у нас официально 4, некоторые, ну, по некоторым данным литературным сейчас такая есть тенденция, как бы вообще говорить, что их... 3. вот нормально сухая и жирная. А комбинированная – это, как правило, под тип или разновидность одного, как говорится, из двух типов, то есть либо сухой, либо жирный Ну, либо нормальный, например, комбинация нормальный с жирной, или сухой с жирной. То есть щеки это зона жирная, да, это комбинированная кожа. Ну, а я по старинке, как говорится, все таки придерживаюсь классической классификации. Комбинированная кожа – это наиболее часто встречающийся тип Сухая кожа, ее всегда можно отличить по отсутствию визуализирующихся пор, то есть пор на сухой коже не видно, поэтому когда приходит пациент и говорит, что у него сухая кожа, у него все стягивает, умывается он, ему стягивает, крем наносит, ему стягивает, гель наносит, ему еще больше стягивает, а у него поры извиняюсь, пальцы толщиной, и отовсюду торчат комедоны, вот, но ну это я так уже утрирую, шутя, то, конечно, э, эта кожа будет либо жирная, либо комбинированная, но обезвоженная. И вот это, так называем, сухости, даже шелушение, и повышение чувствительности, это как раз состояние кожи, да но не тип. Тип дается нам с рождения, он не меняется, ну частично может смениться, конечно, интенсивность выработки кожного на сала, например, у женщин кальмактерии именно паузе, но не более того. Вот К состояниям кожи, в которых может оказаться любой тип кожи, это обезвоженность, то есть недостаток влаги. То есть сухая кожа – это недостаток липидов. Да? А обезвоженная кожа – это недостаток влаги. Либо транспорт влаги затруднен. Как правило, у нас все-таки кожа получает влагу больше из ниже лежащих слоев. То есть из крови, условно говоря, из кровеносных сосудов, то есть из дермы, она проходит уже в верхние слои, в эпидермис. И в этом участвуют как раз различные механизмы, те же самые клопорины, те же самые пептиды могут стимулировать некоторые, да, как у нас, например, в 3 d увлажнение пептид, дифупарин. Вот этот именно транспорт. Влаги из нижележащих слоев поверхностные. И частично, конечно, кожа увлажняется из атмосферы, условно говоря. То есть она может увлажниться воздух в воздухе, содержащей влагу, да, или каким-то косметическим средством, которое содержит увлажняющий компонент, или который позволяет удержать влагу в коже. Да. То есть какие-то, например, компоненты, которые образуют воздухопроницаемым желательно, да, дышащую, для плёночку, как то, например, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, или хитозан, или, там, например, фукагель, пребиотик, да, компонент с увлажняющим таким действием. То есть много, на самом деле, есть компонентов, как глицерин тот же самый, вот, в небольшом проценте, разумеется небольшой концентрации. То есть то, что может помочь удержать влагу. Так вот, чувствительность это тоже состояние кожи, да, любая кожа может стать чувствительной вдруг, и, кстати, тоже различные ошибки в уходе приводят к повышению чувствительности, либо чрезмерно или слишком часто использование агрессивных средств, да, все хорошо с кислотами и ретинолом, да, ретинол, кислоты и пептиды это три, как это, слона, на которых стоит наш рутинный уход. Но, как говорится, не надо поступать по принципу заставить дурака Бог молиться, он и лоб расшибет», потому что действительно, если переборщить с такими сильнодействующими активами, как то, например, кислоты или ретинол, можно получить обезвоженную, гиперчувствительную, пересушенную кожу и, собственно, обрести какие-то проблемы Поэтому все нужно делать с умом и по инструкции. У нас тоже сейчас вышли два препарата. Ну, чуть раньше вышел ретидерм, ретинол 0,25% с липосомальной формой ретинола с двумя формами. Вторая – это чистый ретинол. И это не эфиры, не пальмитаты, ацетаты. А это именно чистый ретинол, который, пройдя этап превращения в ретинолдегид, превращается непосредственно уже в ретиновую кислоту. И... Все препараты с ретинолом, они достаточно сильные, есть свои нюансы применения, у нас есть на эту тему подробный и обзор карточки препарата на нашем сайте, и есть вебинары про уход 40+, там, которые из последних можно посмотреть, как применять правильно ретинол, как с кислотами, сочетать как с пептидами, сочетать эти... ну, как вообще сочетать вот эти сильнодействующие препараты, которые имеют свои цели в основном решения проблем, чаще всего возрастных, Поэтому как раз вот чтобы не привести свою кожу в состояние чувствительной, нужно все эти правила соблюдать. Кожа может быть проблемная, то есть не всегда это акне или папулопостулезная стадия розации, это может быть, например, склонность к воспалению. То есть, например, у женщин перед критическими днями возникает в типичном месте несколько каких-нибудь воспалительных элементов. И, соответственно, такие вещи связаны с волнообразными такими изменениями гормонального фона. И, в общем-то, ну, никакой особой такой проблемы, кроме того, что они доставляют неудобства эстетическое, а иногда еще и неприятное, потому что большие, например, крупные подкожники, они еще и болят, и, собственно, с этими проблемами тоже можно попытаться справиться. Конечно, мы не можем контролировать вот эти вот эпизодические изменения гормонального фона не всегда, да? Если это какая-то патология, есть да, там есть препарат, который это регулирует. Но если это все более-менее в норме и вот такая вот штука сопровождает нас каждый месяц, то мы можем просто постараться как бы предотвратить или минимизировать эту проблему. Да? для этого можно противоспалить не как раз лечебную, лечебно-профилактически использовать, то есть за неделю до предполагаемых критических дней, например. Начать использовать сыворотку стоп или использовать как раз сыворотку новую нашу альфа-дерм с миндальной кислотой, и комплексом Мы можем использовать какие-то средства локальные, да, болтушки на, на основе цинка, к примеру, какие-то другие вещества, которые мы непосредственно локально для подсушивания самого воспалительного элемента, если он все-таки вылез используем, да, то есть мы можем какие-то маски, те же самые глиняные с рассасывающим действием использовать локально да, на ночь наносить мы можем на воспалительный элемент мы можем э, использовать если уже такой более-менее вызревший воспалительный элемент на ночь компрессы делать с мазью вишневского с ихтиолой мазью смешивать их ну то есть есть э, такие моменты когда мы можем с этим побороться но это не является лечением акны, как патологии, да? это просто решение каких-то эпизодических проблем вот э, состояние кожи с нарушением пигментации может быть ну здесь больше, конечно, имеется в виду не гиперпигментация, а гиперпигментация, когда есть пигментные пятна и вообще склонность к образованию их. Вот. Одно дело, когда человек просто без защиты от солнца идет и подолгу проводит время на активном солнце, особенно в такие самые неблагоприятные часы, у него возникает пигментация. Другое дело, когда у человека например, патология щитовидной железы, которая очень часто сопровождается тоже нарушением, склонности к пигментации. И там, несмотря даже на все СПФ и, и жироглополые шляпы, иногда все-таки а, эта пигментация присутствует. Поэтому такой человек в 10 раз больше цитирует свое внимание на этом да, и бережется от ультрафиолета. Но это опять-таки состояние кожи. Папироз – это тоже состояние, когда у нас слабая сосудистая стенка. То есть когда а, Любые там, перепады температур, горячая пищи, какие-то острые еда, там, специи могут спровоцировать э, разрушение хрупких сосудов, капилляров поверхностных. И они еще бывают близко расположены, и сразу видны вот эти телеангектазии. К сожалению, сами телеангектазии, то есть уже разрушенный сосуд, так называемый сосудистую звездочку, мы топическими препаратами убрать не можем. А, увы, мы можем только выжечь его лазером или волосковым электродом сургитрона, да, то есть радиоуманам воздействием а Вот уже сосудами, которые еще не разрушились, но могут еще воспринимать сигналы, сузиться, расшириться и так далее, и можем как бы тренировать сосудистую стенку, вот они как раз хорошо отвечают на терапию вазопротекторами, то есть всякими препаратами, которые улучшают микроциркуляцию, укрепляют сосудистую стенку улучшают реологию крови, параллельно они, как правило, все снимают отечность, это тоже хорошо, потому что отечные ткани сдавливают и сосуды, и лимфатические сосуды, то есть сами себя, замкнутый круг усугубляют, да, свой состояние. И вот, поэтому как раз такие компоненты, как экстракты конского каштана, листьев красного винограда, как у нас вот в геле антикуперозном, как траксирутин, тот же самый, тоже в геле антикуперозном он есть, Различные э, венотоники тоже растительного происхождения, такие как Арника Плюш, это в геле для сухой нормальной кожи НЕО, лосьонеконцентрательный у есть. Э, э, их как раз можно использовать в рутинном регулярном уходе для того, чтобы как раз вот, работать с кожей с куперозом, с разация, например, да, когда купероз одним из проявлений является, да, это патология в основе которой лежит слабой сосудистой стенки в сочетании с неадекватным иммунным ответом, нейрорегуляция, то есть ангеневроз, по сути. У нас тоже есть отдельное видео на тему купероза, достаточно много, можем поискать тоже на нашем канале, посмотреть, если интересно. Вот. Ну и также как состояние атоничная тусклая кожа будет, тоже я очень часто об этом упоминаю, так называемый синдром кожи курильщика, причем эта кожа курильщика, она не обязательно будет у курильщика, всегда об этом говорю, можно работать в полуподвальном помещении или где-то без особого доступа кислорода, не гулять на свежем воздухе и получить такую же тускую серую кожу, как у прожженного курильщика. И, соответственно, все это проявляется как сосудистой недостаточно, да, то есть ишемии, по сути, так и кожа тусклой, может быть, еще и от гиперкератоза сильного. Да, когда у нас нарастает роговой слой, очень выраженная кожа становится не свеженькой такой, розовенькой, да, а такой серой, тусклой. И как раз вот это состояние, оно очень легко убирается нормальной эксфолиацией, хорошей, щадящей, регулярной. А вот с все-таки какими-то сосудистыми проблемами, нарушениями тургора и тонуса уже работать приходится дольше и сложнее. Немножечко упомяну на всякий случай, по какому принципу все-таки у нас происходит диагностика при АКНЕ, потому что АКНЕ – это достаточно сложное заболевание, заболевание как раз в сальных желез и фолликулов, и оно может иметь и какой-то семейный анамнез, да, то есть Действительно, по статистике, на протяжении какого-то количества поколений бывает, что там, по мужской или по женской линии акне сопровождает многих. Да? И поэтому здесь тоже важно это понимать, что какой-то риск есть. Да, у... Например, ребенка, у которого у папы была, например, какая-нибудь тяжелая, фуминантная форма. Да, надо быть осторожней в подростковом периоде, следить, смотреть, да, не запускать. Очень часто бывает такое, что А перерастет. Я вот всегда с недовольством об этом говорю, потому что никогда не перерастает чаще всего, а потом просто будем всю жизнь страдать, как, как убрать рубцы. Поэтому лучше схватить быстрее эту патологию и ввести человека в состояние стойкой ремиссии, нежели потом последствия расхлебывать. Соответственно, лабораторная диагностика тоже проводится. И, соответственно, здесь вот как раз мы начинаем уже двигаться к тому, что здесь улавливается разница между, например, тем же самым подростковым окне, да, или окне молодого возраста, и все-таки окне называемый возрастным, то есть акнотарда, акнадуторну называют иногда, вот и ä, здесь уже, конечно, на первый план выходит, например, гормональные изменения, причем не именно пубертатные, да, а такие хронические патологические изменения, вот и связанные они бывают с разными причинами, то есть может быть нарушение, там, допустим, в Выработки половых гормонов, да, женских, мужских, как правило, анализ делаются на тестостерон, на дегидроэпидостерон, и делаются на женские гормоны анализы, ЛГФСГ, да, литомизирующий, гормон. И смотрится баланс этих гормонов, то есть насколько они между собой, например... В балансе там есть определенные нюансы, например, по ЛГФСГ, к примеру. Вот. И смотрятся, естественно, мужские гормоны, у женщин в том числе. Также пролактин очень влияет, потому что, к сожалению, гиперпролактиномия – это такая частая причина, например, возрастных акне. И поэтому имеет смысл всегда сдавать на пролактин, и, конечно, если есть какие-то уже симптомы, да, гиперпролактиномии, выделение молозива там и так далее, вне флактации, да, и поэтому, конечно, можно как бы предположить что-то, но бывает, что это как-то бессимптомно происходит, а проверяется, берут только окны. И поэтому, например, находкой такой не очень приятной бывает, например, аденома гипофиза, да, это гормонально-активная опухоль. Поэтому э, такие анализы делаются. Гормоны щитовидной железы тоже, ну, потому что действительно при дисбалансе щитовидной железа, она как бы серый кардинал нашего всего организма, поэтому если э, нарушена ее деятельность, то страдают все органы системы, как правило, и поэтому здесь как раз есть смысл э, выявить какую-то недостаточность или наоборот функцию, если вдруг она имеет место быть. Также очень влияет надпочечники. да, то есть, как бы кортизол это важный такой, собственно, гормон. На самом деле он считается гормоном стресса, еще повышается при стрессе. Поэтому, когда мы сдаем гормональный профиль, в том числе на кортизол, нам нужно обязательно минут 20 или полчаса посидеть спокойно перед зачей крови. Да? Иначе у нас кортизол может быть повышен, если мы бежали, опаздывая на анализ, это будет, в общем-то, нерелевантно не такой. Как бы, Результат. Также делается тест на толерантность к глюкозе, потому что скрытое такое преддиабетическое состояние при ней диагностировано или у тех же диагностированных уже диабетиков может провоцировать, опять-таки, возникновение воспалений которые могут быть связаны как раз с вот этой основной патологии кроме того естественно обязательно консультируется пациент опять-таки чаще всего взрослый пациент с акне с эндокринологом и гинекологом. И Как правило, специалисты назначают дополнительные диагностические исследования. То есть это может быть разуковое исследование УЗИ малого таза. Хочу сфотографировать внимание, что его нужно делать обязательно по циклу, иначе он будет не информативен абсолютно. Этот результат, потому что если мы придем на 10-12 день цикла делать УЗИ малого таза и искать там, увеличенный фолликулы или еще что-то, да, то, что может свидетельствовать, например, о стелерокистозе, да, о поликистозе, да, синдроме СПКИА да, и поликистозе яичников, то, к сожалению, результат будет неадекватным, потому что наши фолликулы увеличиваются как бы, в процессе цикла, да, перед овуляцией может быть несколько крупных фолликулов, и они будут выглядеть как... Э, СПКИА, да, на самом деле это обычный, там, доминантный крупный фолликул, который могут принять за кисту, например, яичника. Если сделать не по циклу, это очень частая ошибка. К сожалению, нормальный УЗИст всегда пошлет вас, как говорится, пошлет вас сделать УЗИ еще раз, не, при, не тратить деньги, когда вы пришли к нему не по циклу, а прийти попозже, э, на пятый-седьмой день, и тогда это будет все понятно, да. Что там, как происходит, да, потому что как раз в этот период сразу после менструального кровотечения не видно фоникулы в увеличенных в вишниках, их не должно быть в норме крупных, да, и вот если как раз на пятый-седьмой день что-то крупное такое, да, кистозное мы там видим, то вот это как раз и может быть киста, но она тоже может быть функциональной и через пару-тройку циклов может пройти, тогда делается еще в динамике наблюдения. Вот, соответственно... К сожалению, СПКИА очень часто сопровождается всякими нарушениями внешними, так как то акне, да, и действительно для подтверждения диагноза в музее очень информативно, вот, главное правильно его делать. А также, естественно, какие-то воспалительные процессы можно параллельно преддиагностировать на образование найти. Вот, УЗИ надпочечников делается, потому что, опять-таки, у нас могут быть какие-то гормонопродуцирующие образования в области надпочечников. Потому что в норме на УЗИ они не видны особо, да, то есть как бы их практически не видно. И когда там что-то в области надпочечников визуализируется, чаще всего это что-то патологическое, да, не обязательно злокачественное, но уже, как говорится, надо принимать меры и следить, и что-то. Как говорится, еще дополнительные, уже, как правило, специалист назначает: если, например, пролактин повышен, отправляют пациента на рентген или КТ МРТ более современные да, методы головного мозга, то есть область турецкого села надо посмотреть, нет ли там действительно образование в области гипофиза, и, в общем, это достаточно такие важные исследования, поэтому я всегда за то, чтобы специалист вел пациента, не сам человек сам себе назначал, как говорится, эти исследования, ходил, там, тратил кучу денег, и непонятно, как эти исследования расшифровывать, и что зачем вообще назначать, потому что, ну, много можно лишнего себе сделать, и, в общем, незачем, да, а специалист, он понимает логику, как бы, процесса, и все вам правильно назначит если подплатный специалист. Вот. Ну и также сейчас достаточно часто назначаются анализы на гельминтов, на лямблей. К сожалению, у многих гельминтов те же самые при апистархозе, при токсокоррозе, ну, у них такой цикл развития, что не всегда по анализам можно их определить. Но если мы определяем антитела по крови, как правило, это все-таки более точный вариант нежели чем мы ищем их в калии, да, к примеру. И поэтому такие патологии, как тот же самый пистархоз, эмблиоз, токсикороз, дефилобатриоз, да, это самые такие распространенные гельминтозы, на которые вот, нужно обратить внимание, да, сделать возможный анализ, когда трудно подается, например, акне лечение вообще непонятно, откуда все, <laughs> все берется. Да? То есть бывает и так, что когда вот это состояние э, лечится, да, убирается и окна. Это не значит, что у всех, опять-таки, да, многие говорят, вот там, ну, то есть я читаю там, и на растет форму, вопросы задают, вот я там, Стал анализ на гельминтов, пролечился, у меня все окна как, ну да, ему повезло. У него причины были гельминты, ее нашли и ликвидировали. Да, а у кого-то причина другая э, – нарушение гормонального фона или гиперпалактиномии. Да, значит, ему анализ на гельминтов и лечение от них да, не поможет. Значит, основные элементы – это у нас кожные, которые мы можем видеть. Это у нас и папулы, и пустулы, и э, могут быть... Комедоны да, закрытые, открытые. Вот, естественно, такие элементы, как узлы, например, да, или там слившиеся какие-то элементы, папулопустулезные, то есть и бесполосные, и полосные, они утяжеляют течение. Да, то есть, когда есть узлы, это уже как, как минимум третья стадия окна. Вот. И вторичные элементы, которые могут быть, это какие-то трещинки, язвочки, рубцы. Орки, особенно при экскрерированном окне, когда человек сам там еще такой вариант агрессивно-компульсивного на расстройства начинает их скорябывать, да? вот, То здесь тоже это все утяжеляет течение. Да? То есть, ну, здесь на картинках элементы кожной сыпи, да, угревой, то есть закрытые комедоны, когда мы видим просто бугорки и открытые комедоны, когда мы видим ну, либо желтые, либо уже потемневшее кислившееся кожное сало, либо, например, могут быть кисты сальных желез, то есть милиумы, вот эти вот плотные беленькие узелочки, которые мы, в принципе, только вот иголочкой специально, как говорится, обучатый человек или... Вот, может его удалить, не нужно его расковыривать, его ни в коем случае не нужно выдавливать, этот милиум. Сейчас Я возьму вот это вот милиумы как раз. И, собственно, их достаточно легко удалить, но если их очень-очень много, конечно, если их все удалять, то можно травматизировать кожу. Иногда при систематическом хорошем отшелушивании они сами уходят. И э, папулы – это подкожники так называемые, то есть красные вот эти подкожные элементы, которые нельзя выдавливать. И пустулы – это гнойнички, да, когда у нас есть полость, заполненная гноем, литритом, мертвыми э, клетками да, э, иммунной системы, да, то есть как бы лимфоциты, И, собственно, как бы вот эти как раз элементы убираются. При помощи ложки луны. Фурункулы – это тоже так более объемные карбонкулы, воспалительные элементы. Ну, а узлы – это когда они как бы слившиеся. Иногда бывают даже свищевые ходы при тяжелых формах, когда такие прям свищи образуются. Так вот, что мы можем, да, как говорится, сделать? Да? Знать, как не превратить. Просто жирная кожа, например, проблемная. Я об этом тоже говорила, упоминала в вебинаре по как раз проблемную кожу. И, собственно, этот слайд, как говорится, для того, чтобы напомнить если вдруг кто не видел. И, как правило, в принципе, основной причиной является, конечно, фолликулярный гиперкератоз в сочетании с повышенной активностью сальных желез. И кроме того, что важно, да, изменяется качественный состав кожного сала, то есть двигается по щелочную сторону, изменяется вообще состав кожного сала. Начинают в нем и, собственно, на коже, смазанный им развиваться патогенная микрофлора. То есть так она в жизни условно-патогенной является, то есть это та же самая пропионобактерия, сейчас ее называют кутибактериакнос, и, например, клещ модекс, А в состоянии патологическом, да, то есть когда патогенные, то есть, условно патогенные флоры становится больше в норме, чем микрофлоры нормальной, и тогда, собственно, она начинает уже участвовать в формировании клинической картины, то есть как раз в формировании воспалительных элементов. К сожалению, у молодых пациентов очень часто все-таки причиной является неправильно подобранный косметический уход, нарушение гигиенических правил да, каких-то, какие-то, может быть, нарушения именно диетические, когда, условно говоря, подросток начинает получать карманные деньги и тратить их на бургеры, какой-нибудь фастфуд, джанкфуд и чипсы с Кока-Колой, и, и у него покупать сладости бесконтрольно, которые дома запрещают есть. И тогда, конечно, это может провоцировать, как бы усугублять состояние, если есть склонность к этому как раз такой патологий, как акне. Но как раз у более возрастных пациентов с акне и дерматозами у них на первое место все-таки выходят гормональные проблемы или какие-то сопутствующие патологии и нарушение барьерной функции кожи. То есть если у подростка, например, кожа, ну, редко когда будет прям вот конкретно обезвоженная или там, допустим, с такой очень сильно нарушенной барьерной функцией, если, конечно, он там не начитался где-нибудь, что надо каждый день с лицевой кислотой на спирту протираться, тогда, да. А так, в общем, в принципе, у них все достаточно быстро восстанавливается и регенерирует быстро, в отличие от нас уже, как говорится, аксокалов. И, собственно, уже где-то после 35 лет, к сожалению, я уж не говорю о том, что всем уже, как говорится, возраст, уже в преминопаузе, на да, например, у женщин. А, к сожалению, регенерация замедляется, обновление кожи замедляется, гиперкератоз гипер усиливается за счет того, что плохо отшелся кожа. Если ей не помогать, то получим снижение уровня увлажненности, нарушение барьерной функции, несостоятельность гидролепидной пленки и все, как говорится, 33 удовольствия. И вот мы пришли, как говорится, к тому ранее, что собрались. Да? Как же отличить? Да? Ну, то есть не то, что как же отличить, понятно, отличить – это легко. Но какие вообще основные отличия менее возрастного и более возрастного окна То есть подростков и взрослых. Ну, самое основное, конечно, о котором все, наверное, знают, это то, что все-таки у подростков чаще всего поражается Т-зона у молодых пациентов. Не будем мы, конечно, 25-летнего мужчину называть подростком, вот, но э, все-таки Т-зона да, чаще всего у взрослых, акне тарда, чаще поражается вот эта зона. Да? Ее иногда называют У-зона. И если у, как говорится, подростков с комбинированной кожей, с жирной кожей, как раз именно сибарейная зона вот эта поражается, то у взрослых, э, например, щеки могут быть сухими, а воспаление там все равно могут быть. У подростков преобладают все-таки комедоны. То есть папулы, пустулы, понятно, есть, все зависит от стадии, от выраженности процесса, но комедоны присутствуют всегда. А у взрослых комедонов может и не быть. То есть здесь в данном случае важно то, что преобладание идет именно воспалительных элементов, и зачастую именно таких вот трудно разрешающихся подкожных, то есть популезных элементов. Uh, у подростков чаще всего тяжелые формы будут скорее у мальчиков, чем у девочек, хотя я не говорю о том, что у девочек не бывает еще, как бывает, к сожалению. Но чаще все-таки вот фульминантные формы, какие-то такие быстрые, да, конглобатные угри, они чаще всего у мальчиков возникают. А взрослые акне, акне -тарда, ему больше подвержены, конечно, женщины, к сожалению. Потому что мужчины, они к этому возрасту, как правило перерастают, как говорят, да? Вот, и если не леченые, у них остаются рубцы, зачастую на всю жизнь, особенно если у них нет возможности с ними потом побороться, это все очень дорого стоит, и в общем, достаточно травматично все эти лазерные процедуры. И иногда при тяжелой форме акне, когда поражается дерма, рубцы глубокие, зачастую гипотрофические, то есть рытвины, да, впадины, ну, к сожалению, с ними очень сложно бороться, и Практически, но раз даже невозможно можно чуть сгладить да но не убрать совсем у подростков неглубокие воспаления то есть глубокие воспаления часто рубцуются а неглубокие быстро разрешаются без каких-либо вообще последствий то есть если у нас условно говоря поврежден только эпидермис то Элемент постакне очень недлительно существует и потом, как говорится, уходит быстро. В возрасте же уже определенном, то есть там в условных 35+, у нас, к сожалению, кожа обновляется самедленно, это самая главная причина. И, кроме того, есть склонность уже возрастная к образованию пигментации, поэтому пигментированные застойные пятна постакна это в общем-то чаще встречается у более возрастных пациентов с акне и э, эти элементы постакна очень долго разрешаются очень долго уходят иногда они могут по полгода погоду сидеть на одном и том же месте и в общем очень тяжело от них избавиться Какое еще отличие, да, такое интересное? У подростков, то есть у молодых пациентов с окна, часто поражается тело. То есть где есть сиборейная зона, где есть достаточное количество сальных желез, волосяных волликулов, собственно, там и возникают воспаления. А вот у возрастных пациентов с редко поражается тело, но может быть характерно поражение тех зон, для которых... Ну, вообще не характерно, в свою очередь, гиперактивность сальных желез. То есть, например, и чувствительность к андрогенам, да? например, нижняя треть спины, это вот такой маркер, именно так характерный для все-таки взрослых пациентов, как мы. А у молодых чаще всего, помимо лица, Т-зоны, воспаление возникает на груди, плечах, спине. И у подростков это, конечно же, гормональный сбой, но не в первую даже... Ну, как бы в первую, наверное, все-таки очередь, да? Но очень большую роль играет плохая гигиена и неправильно подобранные косметические средства. То есть не обязательно эта девочка с декоративной косметикой может мальчик испортить себе барьерную функцию, нарушить какими-то агрессивными средствами, навязчивыми рекламируемыми по телевизору. Вот, и, увы... Это, как говорится, приносит свой негативный результат. Ну либо не обязательно агрессивными могут использовать, например, не соответствующий типу кожи крема, например, ухаживающие да, И поэтому, ну этим часто чаще все-таки девочки страдают, да. Но в общем это все может спровоцировать закупоривание пор, образование воспалений без какой-то такой внутренней на то причины серьезной. А для взрослых все-таки, конечно, основная причина – это гормональные нарушения и какие-то серьезные внутренние патологии. Про методы мы не будем сегодня подробно говорить, потому что об этом я подробно в других видео рассказывала, но для того, чтобы просто для сведений, да, а не для, как говорится, руководством действия, естественно, надо понимать, чем лечь токне, да потому что надо разделять все-таки уход и лечение. Очень часто у нас бывают вопросы, учитывая то, что сейчас частично, особенно домашний уход гельтековский, несмотря на то, что это такая сильная косметика, профессиональная, раньше они и только косметологи знали, и в основном те, кто занимается аппаратными методиками, какой-то вот такой косметологической, эстетической физиотерапии, а сейчас, конечно же, с как говорится, повальным увлечением онлайн-продажами, да, естественно, гильтек тоже есть на маркетплейсах, и очень часто оттуда поступают вопросы, которые ответственные за это люди зачастую переадресуют мне, и я на них отвечаю уже в соответствии со своей уже компетенцией, очень часто вопросы именно по поводу, например, разочарования какими-то средствами, например, тем же самым гелем-демотен, который человек покупает, думая, что он вылечит ему окна третьей стадии потому что, конечно, доступность ресурсов в интернете, она не всегда, она, то есть со многими играет злую шутку, потому что ну, каждым человеком по-разному информация воспринимается и не всегда адекватно, поэтому надо понимать, что такое уход, а что такое лечение, то есть для лечения, препараты медицинские применяются, да, то есть лекарства, будь то топические препараты, то есть для наружного нанесения, будь то какие-то системные препараты, которые принимают внутрь или при помощи инъекции. вводят. А уход – это все-таки... Самое главное – это именно восстановление кожи в период лечения, например, какими-то агрессивными препаратами. То есть мы лечим пациента ретиноидами, например, топическими. У него сухость, гиперчувствительность кожи. Нам нужно восстановить барьерную функцию, чтобы ему было легче перенести это лечение. Да? Например, при применении системных ретиноидов очень часто сухость кожи вообще очень такая сильная возникает, да? когда человек, например, и опять-таки нужно кожу там, смягчать, увлажнять, восстанавливать ее, потому что если кожа опять-таки плохо увлажнена, нарушена барьерная функция, патогенная микрофлора, она активизируется, к сожалению, да, нормальная микрофлора, если погибает в результате агрессивного ухода, да, надо ее тоже поддерживать, вот, то тогда мы получаем замкнутый круг, то есть мы как тот хомячок в колесе, бежим, бежим, бежим, а выхода нет, вот, поэтому здесь, конечно, очень важен баланс между уходом и лечением, и зачастую дерматологи, имея ограниченное количество времени на приемы в КВД. Ну, просто физически не имеют возможности разобрать ваш домашний уход, соответственно, назначить вам новый, убрать какие-то препараты, предостеречь вас от каких-то гигиенических ошибок, да, те же самые одноразовые полотенца да, посоветуют использовать. Вот тогда просто ну, нет возможности действительно выделено очень мало времени на прием. И поэтому, конечно, в этом плане э, э, врач, который работает в рамках эстетической медицины, имеет там час-полтора на консультацию, конечно, Имеет преимущество перед дерматологом, хотя квалификация может быть совершенно идентичная, да, но просто у одного времени не хватит все вам расписать, да, а у другого хватит времени, и поэтому его, например, лечение будет более эффективным, потому что надо будет сопровождаться подбором еще и грамотного ухода корректировкой вашего домашнего ухода. Это я сейчас как бы не к специалистам, к вам, кто присутствует, обращаюсь, да, а к тем просто обычным людям, которые не имеют медицинского образования, да, или косметологического, и будут смотреть этот вебинар просто в записи, надеюсь, почерпнуть что-то для себя полезное. Так вот, медикаментозные средства назначают только врач. это могут быть антибиотики, ну, ред, реже сейчас, да, потому что, к сожалению, сейчас очень устойчивая, резистентная флора к антибиотикам, ко многим. Мы очень многие антибиотики, ну, можно сказать, потеряли как эффективные препараты, потому что флора уже вообще никак не воспринимает. И, соответственно, они могут быть только как вспомогательный такой вариант, то есть не самое основное. Конечно, основные в окна являются ретиноиды как топические, как и системные, но у них опять-таки есть много и противопоказаний, и нужно контролировать органы и системы свертывающую систему крови, функциональную работу печени. да, То есть надо делать периодический биохимический анализ крови, как бы грамму, да, когда используются, допустим, системные ретиноиды. Топические ретиноиды, они используются тоже активно, и они, конечно, более безобидны, чем системные. Их можно использовать, порой, даже при комедональной там окна второй стадии, вот, системные все-таки подключают уже при тяжелых формах, или средне-тяжелых, и поэтому здесь как раз очень важный вот, который сопровождает вот это вот достаточно агрессивное лечение. Нитромидозолы, то же самый нитромидозолы, ну, чаще всего назначают, конечно, при высыпаниях, связанных с такой патологией, агрозациям, при окне реже, но тоже он имеет и противоспалительный эффект, и в общем, антибактериальный в некотором роде. Если демодекс присоединяется, то акарициды. Ну, сейчас самый такой современный акарицид – это, конечно, ивермектин, то есть гель салантра. Не всем он, конечно, подходит. У некоторых задражение сильно вызывает, а некоторым очень хорошо, как пациенты на нем идут. Но, опять-таки, все лекарства для лечения акне – это не один в поле воин. Вот. И, как правило, все-таки это какое-то комплексное лечение и плюс еще хороший адекватный уход, и гиена. А вот это тогда действительно будет быстрый результат, ну, насколько это возможно. Потому что есть пациенты, которые ждут через неделю уже результат, да? покупая один ДМОТЭ. Но, к сожалению, это называется завышенное ожидание. Гормональные препараты да, используются зачастую ну, у женщин, да, когда акне, связаны с нарушением гормональной сферы, соответственно, тоже могут использоваться. И как бы, имеет место быть такое лечение. Тоже со своими, естественно, нюансами да, и противопоказаниями, и параметрами, требующими контроля. Да, например, ту же самую коагулограмму нужно обязательно делать, когда коагулограмму назначаются. Вот, ну и наружный препарат. А вот к наружным препаратам противоспалительным частично и уход относится. Например, золоиновая кислота, она содержится и в медицинских некоторых препаратах, да, небезызвестных вам и в косметических, например, наша сыворотка стоп-акне содержит 10% фазлоидовой кислоты, но помимо нее она содержит еще и восстанавливающие уходовые компоненты, то есть там аминеды, пантенол, там пребиотик. Один интересный тоже находится, его коммерческое название сирены Шилд, то есть он... Восстанавливает именно как раз нормальную микрофлору. Поэтому стопакне, например, это комплексный препарат. Кто, например, плохо переносит злоиновую кислоту в чуть больше концентрации в составе простых гелей, да, пустых, без каких-то активных уходовых компонентов, можно попробовать азолаиную кислоту в виде сыворотки стопа-акне с уходовыми компонентами, возможно, она, учитывая то, что меньше раздражений будет вызывать, а азолаиная кислота все равно будет работать, возможно, на ней лучше пойдет кожа. Да? То есть, как тут нормально переносит и медицинские препараты с азолаиной кислотой, то есть все индивидуально. Бензаильпироксид используется достаточно часто, и как раз бензоилпероксид он агрессивный, конечно, да? то есть он один из тех препаратов, которые ну, на его основе вызывает достаточно сильное раздражение, шелушение, и, в общем, такие могут быть неприятные явления, но он достаточно неплохо предотвращает распространение воспалительных элементов в глубину, то есть предотвращает появление рубцов. Да? Поэтому если раньше считалось, что, например, те же самые топические ретиноиды, да, дополен, да, самый золотой стандарт лечения, акне да, комедональные и паплопостулезные вариантов, если его не рекомендовали сочетать с бензоилпероксидом, ну, опять-таки, в избежании раздражающего эффекта сильного то сейчас есть даже препараты комплексные, которые содержат одновременно и адополен, например, и бензайлопероксид. Это небезызвестный гель Физел. Вот, и он, хотя и довольно-таки агрессивный, то есть он более агрессивно на коже чувствуется пациентом, переносится, чем, например, тот же самый дифферин с одним адополеном в составе. Но если есть склонность именно к образованию рубцов, глубоких узловых каких-то элементов, да, то, например, сочетание с бензайлопероксидом оправдано. Сера тоже. Является таким уже зарекомендовавшим себя на протяжении многих-многих лет компонентом, который контролирует количество патогенных микробов на поверхности, ну, то есть не только на поверхности, но и протоксальных желез. То есть серу не любит Денодекс, серу не любит пропионобактерия, поэтому сера зачастую хорошим является компонентом и для лечения, а также она в подсушке тоже входит часто, какие-то такие локальные болтушечки, которые наносятся уже непосредственно на участки воспаления, а также также сера, как профилактический такой вариант, используется. Ну, вот гель демотен, тот же самый наш, или блефрогель-2, который в используется, когда там воспаления какие-то. Вот как раз основным действующим компонентом демотена является сера. Потому что остальные компоненты там, вот у него очень лаконичный состав, это сок алоэ веры, успокаивающий и иммуностимулирующий эффект, и киалуроновая кислота высокомолекулярная. Это восстановление, ну, точнее, удержание влаги внутри эпидермиса, потому что высокомолекулярная гиалуроновая кислота, конечно, никуда не проникает глубоко, она именно удерживает влагу в коже. А Если мы хотим, как заместительную терапию, использовать при обезвоженной коже гиалуроновую кислоту, тут вот нам уже нужно искать низкое и ультрамолекулярные формы гиалуроновой кислоты, например, сыворотка 3D-увлажнение очень часто показано, когда кожа, например, проблемная, а еще и обезвожена, потому что там есть и компоненты, снижающие чувствительность кожи, и есть три вида гиалуроновой кислоты, в том числе низкая и ультрамолекулярная. Соответственно, опять-таки, если мы берем возрастного пациента то зачастую ему, конечно, в этом уходе хотелось бы, чтобы были какие-то антивозрастные компоненты. Поэтому здесь как раз мы, например, возьмем не 3D-увлажнение при обезвоженной коже, а, например, интенсив омоложения. Потому что там есть компоненты, которые стимулируют обновление кожи, которые общем, на омоложение работают и параллельно хорошо убирают обезвоженность. Ультрамолекулярная гиаловая кислота там в составе, которая увеличена 5 килодальтон и проходит, соответственно, в дерму. Способна преодолевать... Эпидермальный барьер. Ну, этот препарат все, конечно, знают. Наш такой прям хит, можно сказать, гельтековский. Но на всякий случай упоминаю, что можно использовать в комплексе, как раз когда проблемная кожа, но при этом обезвоженная, еще и возрастная. Микроэлементы. Цинк, магний тоже хорошо. Медь очень хорошо, когда присутствует, например, в той же самой. Турекистопактная тоники у нас есть комплекс вот этот вот на микроэлементах. И, соответственно, целециловая кислота, БХ-кислота, она используется, как правило, для локального воздействия, для того, чтобы растворить кожное сало. И, собственно, может в составе быть других препаратов в небольшом количестве, Опять-таки, с целью простимулировать обновление, да, простимулировать разжижение кожного сала, его легкую эвакуацию, боль елку. Да. То есть, как раз в стопокне тоже есть немножко салициловой кислоты, немножечко ее есть и в аха-тонике. И у нас сейчас вышла кислотная сыворотка с кислотами альфа-дерм. Многие, возможно, они уже слышали, потому что мы давно ее уже испытывали, ждали на миндальной кислоте. Кстати, достаточно лояльная она к ультрафиолету, потому что миндальная кислота, она не считается фототоксичной. Но, опять-таки, если в какой-то сезон активного солнца использовать кислоты, то, конечно, нужно очень тщательно защищать кожу от солнца. Потому что какая бы ни была не нефототоксичная кислота, это все-таки достаточно такое агрессивное воздействие на кожу, то есть это такая как бы, негативная стимуляция, и, соответственно, мы можем, конечно же, спровоцировать при склонности к ней пигментацию, если не защищаться от солнца. Энзимы также наружный препарат, который избавляет при регулярном применении от гиперкератоза, то есть та же самая энзимно пектиновая маска, например, если ее регулярно делать, то не будет так сильно нарастать на поверхности эпидермиса роговой слой, утолщаться. И ну, помимо того, что кожа будет более свежей на вид, мы будем убирать частично вот эту причину фолликулярный гиперкератоз. Но только не внутри уже как бы в основном да, самих волосных фолликулов и цальных желез, да, а собственно на поверхности эпидермиса. Соответственно, из методов каких-то косметических мы можем использовать, опять-таки, чистки, можем как вспомогательный метод использовать Дарсонваль. как противоспалительное такое эпизодическое воздействие в основном на воспалительные элементы. У нас есть тоже, опять-таки, много видео, информации, где про Дарсанваль более подробно говорится. Конечно же... Пилинги и дермообразия это уже потом делается, если нужно ликвидировать последствия, да, то есть восстановить рельеф, допустим, убрать постакна или помочь им побыстрее разрешиться. При обострениях никакие такие процедуры, достаточно агрессивные, конечно, с повреждением кожи, особенно, конечно же, нельзя делать ни в коем случае. Энзимный пилинг – это единственно разрешенный пилинг, который можно без проблем делать, в активность Вот, Соответственно, как я уже говорила, основными ошибками пациентов чаще всего является нарушение гигиены и неправильный подход к подбору домашнего ухода, что является, в свою очередь, следствием неправильного определения типа кожи, состояния кожи, да, когда человек, опять-таки, испытывает какую-то... Ощущение стянутости, сухости, и начинает думать, что у него сухая кожа, она у него на самом деле жирная, еще и проблемная, а он берет и начинает пользоваться неподходящей косметикой, которая, например, содержит много масел, комедогенных компонентов либо наоборот начинает пытаться обезжиривать обезжиривать свою, казалось бы, жирную кожу и таким образом настолько повреждает и делает несостоятельный гидролипидный барьер, что кожа уже не способна справиться со своей собственной условно патогенной микрофлорой и эта условно патогенная микрофлора радостно становится патогенной. Вот. И окна, соответственно, у нас усугубляется течение состояние ухудшается, присоединяется и вот. Соответственно, контролировать надо качество и соответственно, комедогенность, и сроки косметики. То есть косметика, которая используется, уходовая. Вот те же самые даже лечебные препараты, некоторые раз там купили, там сколько лет назад лежал у них тут вот пригодилось. Надо на самом деле всегда, конечно, смотреть срок годности, в том числе срок годности, После открытия, что тоже очень важно, у нас, например, препарат, там, гельтековский какой-нибудь гель, может храниться 3 года. Если вы не открывали, если его уже воздушную пробку прокачали дозатором, да, да, уже консерванты перестают работать, которые воздушную среду консервируют, то уже начинается срок после открытия, а он уже равен, например, 12 или 18 месяцам. А человек думает, что вот на банке у нас стоит до 23 года, значит, до 23 года я ему буду пользоваться, изредка экономить буду. Вот На самом деле это все не так, и косметика должна быть свежей, иначе мы просто обсеменяем кожу непонятной микрофлорой, не всегда хорошей, да, и, собственно, консерванты уже не работают, которых добавлено ровно. Минимум, да, чтобы не вызывать раздражающий эффект аллергии и так далее. Консерванты все-таки стараются добавлять именно в необходимых количествах, а не лишь бы там законсервировать на авось, чтобы никто не прорвался, как говорится. Вот. Поэтому, конечно, нужно следить за сроком. И всегда питевой режим, питание должно быть сбалансировано, но это понятно, мы не будем сейчас на этом долго останавливаться. Еще очень важен такой момент, как комплаентность пациента к лечению, так называемый, да То есть, когда пациент выполняет ваши рекомендации, лечится ровно столько, сколько положено, ровно в той дозировке препарата использует, как положено, в том нужном количестве их наносит, не обязательно больше. иногда раз ретиноидов больше нанесешь, чем надо, так получишь ретиноиду вот Поэтому всегда нужно смотреть. Да? И комплайентность это как бы. Насколько человек готов продолжать лечение. Да, иногда начинаются первые признаки раздражения, сухости, какие-то дискомфортные ощущения у пациента, он бросает это все. Он бросает лечение, не идет причем к вам, а идет на форумы какие-то, начинает искать альтернативные методы лечения своей проблемы, и потом, конечно, это все плохо заканчивается. Чаще всего процесс усугубляется, лечить его становится сложнее, образуется всякие уже вторичные элементы, плюс рубцы образуются, с которыми потом бороться в 10 раз сложнее и дороже. Поэтому надо всегда, конечно, пациенту по максимуму все рассказывать, что его ожидает, как бороться с какими-то побочными явлениями от лечения, которые могут быть, да? и, собственно, как предотвратить их. То, то же самое использование ретинола, к примеру, да? Даже если мы используем ретидерм 0,25, наш в качестве антиэйч препарата, он, кстати, параллельно еще и работает с воспалениями неплохо. Конечно, может быть, мы там, при каком то запущенном процессе, естественно, не назначим его в качестве лечения, да, потому что ну, маловато будет дозировочка. Вот. И, соответственно, при лечении акна используется все-таки больше синтетические ретиноиды, такие как адопален, а тазоротен, а не чистый ретинол, который все-таки больше в сторону антиэйдж смотрит. Но все-таки противоспалительный эффект есть, обрегулирующий эффект есть, антипигментный эффект есть. И поэтому рецидер 0,25 как раз в уходе э, востребован как раз э, пациентами с проблемной кожей, но не патологической, когда это состояние, эпизодическое исполнение, склонность к ним. Потому что, конечно, если мы используем в уходе ретинол, содержащий препарат, достаточно активный, мы уже не можем применять, например, лечебный ретинол, например, дополен синтетический. То есть пользоваться ретидермом и одновременно лечить воспаление тем же самым диферином или эфизелом, мы не можем так как бы, делать. И нельзя. Поэтому... И нежелательно, конечно, нежелательно. Иногда, конечно, это делают в схемах, но это нежелательно, когда мы топически с системными. Если уже человек на танет, то он уже прекращает, как правило, применять топические ретиноиды, потому что кожа все равно будет очень сильно реагировать на ретинол, и, то есть на третиноин, и побочки будут очень сильные. Особенно если мы будем что-то... То есть кожу нужно уже тогда поддерживать, только очень мягко с ней обращаться, если человек вынужден а, применять системные ретиноиды, такие как Руакутан. Значит, соответственно, если человек прекратил лечение только при первых признаках улучшения или прекратил лечение при первых каких-то побочных эффектах, причем даже не поставив известность врача, то это все, конечно, тоже влияет на исход. Состояние будет, как правило, ухудшаться, и чем больше оно ухудшается, тем сложнее его лечить дольше. Очень часто бывает, что много всего пробуют. Вот там услышал, здесь услышал, попробовал, и, как говорится, все равно результат никакого нет, потому что они не дожидаются того момента, когда накопительный эффект сработает, наконец. И, естественно, самостоятельная, как говорится, самодеятельность в виде выдавливания воспалительных элементов еще и не умничает как правило, разносится вся эта инфекция, воспалительных эффект элементов становится гораздо больше. Ошибки косметологов, которые тоже я достаточно часто упоминаю, это когда мы не смогли или не успели, или не имели возможности, или не захотели, да, домашний уход. Очень жаль, когда врачи имеют возможность, но не делают это, потому что это очень важный момент. 80% успеха на самом деле, если будет правильный домашний уход при даже самом адекватном, адекватной схеме лечебной. Не расписали режим питания, питья, не убрали какие-то экстрактивные вещества из диеты, да, не объяснили, что нужно пить чистую воду, и чай, кофе не считается питьем. Ну, в общем, вот эти такие нюансы самые банальные, да, они ну, раз... Как могут улучшить их состояние хорошо, да, также могут, при том, что, если мы это не обсудили, ухудшить. То есть пациент будет вести свой привычный, не самый, как говорится, зожный образ жизни, и, в общем состояние кожи, как правило, влияет не самым лучшим образом. Вот. Кроме того, сразу иной раз назначают тяжелую артиллерию, да, и без того на это да, потому что иногда можно попытаться начать с малой крови. Понятно, что если это серьезная какая-то фульминатная форма, там иной раз и глюкортикоиды нужны, короче, курсом это понятно но если мы например имеем дело с пациентом молодым у которого явно какие-то ошибки в уходе гигиенические какие-то ошибки и мы его сразу как говорится из пушки по воробьям могли бы начать с чего-то более безобидного с устранения гиперкератоза с ухода правильного с корректировки корректировки какой-то, образ, образ жизни его с золоидовой кислотой тоже самое. И, собственно, может быть, нам и не пришлось бы тогда более серьезные и, соответственно, с большим количеством побочных эффектов и вреда препараты использовать. Использование, соответственно, чисток и массажных техник при наличии большого количества спалительных элементов – это ошибка. Ну, в основном, конечно, ну, грамотные косметологи опытные, конечно, никогда этого не сделают. Вот, начинающие косметологи, зачастую эстетисты, этим страдают. Вот, потому что им кажется, что вот много воспалительных элементов, сейчас я все их уберу, и кожа станет чистой, нет, не станет. Надо отправить к специалисту с высшим образованием медицинским, да, чтобы он назначил какое-то лечение консервативное, и только потом уже проводить какие-то манипуляции. Вот, по поводу протоколов, да, близимся уже к концу. Вот. Вопросы, кстати, если есть, задавайте, потому что вы так тихо сидите, вопросов не задаете. А может быть, что-то надо, что-то может быть непонятно или достаточно, как бы, понятно. То есть мне бы хотелось, конечно, обратную связь от вас видеть. Вот, периодически. Протокол, в принципе, стандартный всегда у нас. Если мы чистим. То есть классическую чистку да, делаем, либо совмещенную аппаратную с мануальной, либо просто разрыхляем эпидермис, например, той же самой энзимной маской под пленку. Да, то есть используем какое-то средство для холодного распаривания. И потом делаем чистку руками зонально, да, убираем пленочку с участков кожи, очищаем от всяких средств разрыхляющих. И дальше берем инструмент, берем свои руки <laughs> в салфеточках, да, и убираем комедонные пустулы потом пустула мы обязательно прижигаем, соответственно, болтушечкой на основе, лучше всего, чтобы это был цинк, да, спиртовые, не все эти болтушки, спиртосодержащие, но мы их используем локально. И, соответственно, вот так вот в условиях полного, как говорится, соблюдения всех не асептики и антисептики мы проводим сам мануальный этап. Естественно, у нас и ложка уна стерилизованная, то есть она у нас обязательно сухожарится, либо автоклавируется, никакие э, другие способы э, дезинфекции ложек уна, то есть э, инструментов, которые контактируют с биологическими жидкостями, неприемлемы. То есть никаких. Э, я не знаю, до да, раствора замачиваем тогда. Мы замачиваем да, сразу после процедуры, да, но потом мы ее отмываем и сухожарим. То есть в сухожаре или в автоклане. Да? То есть это либо стерилизация пара, либо горячим воздухом. Соответственно, мы делаем этап глубокого очищения холодного распаривания, делаем этап Собственно, мануальной чистки, да, то есть можем предварить его ультразвуковым пилингом, примеру, при сильно выраженном гиперкератозе. И дальше мы используем поросуживающую маску. То есть я здесь некоторые примеры привела на этом сайте, который, на этом слайде, да, который я зачастую использую. Но это, как же, конечно, не все, что предлагает нам индустрия профессиональной косметологии. Главное, чтобы это была хорошая, качественная профессиональная маска. Вот. И, соответственно, после того, как мы смываем уже маску глиняную, мы обязательно делаем успокаивающую маску. Вот это очень важный момент, и часто бывает такая ошибка, что патент выпускается из процедуры с таким лицом, как говорится, что видно сразу, что его почистили. Да? То есть еще пока разораженным, еще пока с не до конца суженными порами, не успокоенной кожей, с расширенными сосудами, с покраснениями, с гиперемией. Этого быть, конечно, не должно в наше время, поэтому я всегда рекомендую делать успокаивающую маску. Ну, проще всего сделать ее на основе, например, если вы на гельтеке работаете, геля для сухой нормальной кожи Нео в сочетании с лосьонным концентратом Нео. У нас есть, ну вообще, на самом деле, я эту маску очень люблю, очень часто упоминаю ее, как совершающую после любых и других, в том числе, процедур. И как ее делать, видео на пациенте есть у нас на Вильтековском канале на Ютубе. И, собственно, можно посмотреть. Как раз, если вы найдете там процедуру суперувлажнения поиском, то там как раз на где-то 20-й минуте я эту масочку делаю. Вот. И, соответственно, эта маска успокаивающая позволяет дешевой сердито как говорится, закончить процедуру так, чтобы следов экзекуции не осталось. Используются вот эти два препарата, то есть один гелевый, другой лосьон-концентрат, который, кстати, является самым, наверное, на мой взгляд, лучшим тоником для тоничной тусклой кожи и возрастной, так как там много вазопротекторов в составе, кстати, для пациентов с розацией, тоже лосьон-концентрат Нео является препаратом выбора в качестве тоника, то есть завершения очищения. Ну, в качестве маски делать это все несложно, то есть берется масочка из, опять-таки, такого материала, Где тут лежит, вот такая вот масочка, постоянно показываю, как бы, этот вариант. В вебинарах очень удачное сочетание и Кожа после такой маски успокаивается очень хорошо. Такой получается эффект фарфоровой кожи. Да? Мы для этого гель наносим на лицо, сверху кладем маску, маску пропитываем лосьонным концентратом «Нео». Получается такая влаж, влажный такой компресс. закрываем его сухим полотенчиком сверху и на 15-20 минут. Когда мы эту маску смываем, уже нам ничего смывать не надо, уже все впитывается. Можем остатками вот этой маски просто лицо ну, протереть от остатков геля, если вдруг они все впитались, эти остатки. И Потом уже можно нанести финальное средство. В качестве финального средства сейчас, конечно, ну, раньше я чаще всего рекомендовала использовать, например, Демотен, как такой самый безобидный вариант, гелевый, серый, с противоспалительным компонентом составе, В принципе, можно его использовать тоже, это неплохо, но можно еще, как говорится, более активный вариант взять это кислотная сыворотка альфа-дерм. Честно говоря, у пациентов, которые склонны к высыпаниям, обсыпаниям после чистых, которые не очень, скажем так, педантично ваши рекомендации придерживаться, их ваших рекомендаций. Да, могут пойти в спортзал после чистки, <laughs> несмотря на то, что это категорически запрещено, могут в бассейн залезть, куда-нибудь еще. Вот любят трогать лицо руками, сразу боятся, что без макияжа их кто-то, не дай бог, увидеть наносит какой-нибудь макияж. Вот таким пациентам, конечно, лучше в домашний уход, особенно после чистки, какое-то время назначать прям реально противоспалительные препараты. То есть это сыворотка, на или Сыворотка альфа дерм. Или, например, ступокные на участке со спалением, и на все лицо, прямо поверх нее можно альфа дерм использовать. Вот это кислоты, миндальная кислота и комплекс оха кислот по 5% каждого, да, то есть всего там 10% кислот в составе. Плюс там еще комплекс акваксил, там еще есть антивозрастной компонент ДМАЭ, который лифтинг дает, и альфа-дерм как раз очень хорошо переносится, то есть не вызывает раздражения, не щипет, как правило, а очень хорошо предотвращает воспаление новой. Поэтому вот лучше, конечно, чем-нибудь таким закрывать. И домой еще желательно, конечно, обеспечить этот препарат, чтобы был дома у пациента. Вот. Но как вариант, конечно, можно нести и Домотен, можно назначить какой-то безобидный антисептик не на спирту на 3-4 дня после чистки, если есть склонность к тому, что после чистки отцепает. То есть актенис это тот же самый. И, собственно, вот так вот выйти из положения. Если атравматичную чистку мы делали, да, я уже упоминала, в принципе, что мы не касаемся практически пациента, да, мы можем нанести энзимный пилинг сначала, потом глиняную маску, а потом успокаивающую маску, например, да, вот. Либо можем, например, как говорится, сделать, например, процедуру дарсонализации после этой чистки атравматичной. Единственное, что я не рекомендую Дарсонваль пациентам покупать домой и там постоянно себя им обрабатывать, потому что у женщин, например, действительно Дарсонваль может спровоцировать рост пушковых волос на лице нежелательных, да, и это не очень, как говорится, не очень хорошо. Вот, Если же мы имеем элементы постакны, то есть обострения у нас нет, воспалительных элементов почти нет, а нужно избавиться от постакны, в принципе неплохо в этой ситуации, например, микроток лимфодренаж. То есть можно, можно делать массажи, вибрационно щековые да, по жаке так называемая, вот, по тальку, ну, точнее, я, конечно, предпочитаю не тальк, вот, а, например, антисептическую пудру той же, скажем так, израильской небезызвестной фирмы, на самом деле, их там много вариантов, вот, не только одна фирма делает, и, в общем, они все похожи. Антисептическая пудра, в принципе, это не такой дефицит, но я понимаю, что где-то там в каких-нибудь отдаленных регионах, где любая копейка на счету, то возьмут, конечно, тальк. Но главное потом все это смыть, не оставлять его на лице, чтобы он там в поры не забивался. И вообще, как говорится, тальк не самый лучший вариант для проблемной кожи. Соответственно, вот таким образом тоже можно работать, чтобы быстрее рассасывать смены но если мы делаем такие процедуры, то лучше их сделать все-таки как положено: 10 штук ежедневно или через день. Вот. Ну и домашний уход заключение. Домашний уход, конечно, включает в себя очищение мягкое, какие-то противоспалительные препараты стоп-акне или, например, альфа-дерм тот же самый. При наличии воспалений, да, то есть как бы можно носить участками, можно носить стопакне, например, на все лицо, потому что там регулирующий комплекс в составе тоже немаловажно. Альфа-дерм всегда наносится на все лицо, то есть нелокально. Можно использовать как увлажнение и противоспалительный эффект гель-дематен. Очень хорошо, если нарушена микрофлора, попробовать пробиоскин, как я уже говорила, действительно, раз очень помогает как говорится, восстановить нормальную микрофлору, соответственно, сократить количество патогенной, перевести ее опять в разряд условно-патогенной. И, соответственно, при выраженной обезвоженности мы используем, там, допустим, 3 d увлажнения. Если, например, экскреированное акне, то есть надо заживить поврежденную кожу больше, да, или, допустим, после чисток иногда бывает, ну, как-то не очень заживают эти элементы, Удаленное то можно интенсив регенерацию на какое-то время подключить в уход. Вот. Как правило, это идет защита от солнца в, ну, в весеннее-летнее время. Зимой ориентируемся, конечно, на индекс инсоляции. Ну, если, опять-таки, идет работа с пост пилинги, там, конечно, мы и зимой защищаем кожу от солнца, SPF хотя бы 30, да. Ну, 10 минимум, то есть это вот увлажняющий крем наш дает. Вот. А можно использовать мультипротектор 50+, если какое-то более активное солнце, которое как раз тоже имеет текстуру oil-free и тем самым подходит в том числе пациентам с жирно-комбинированной кожей. Как правило, вечером это... В вечернее время – это удел серьезных препаратов, то есть, как правило, вечером наносится. И альфа-дерм, то есть кислотная сетка, или ретидерм. Да? Ретидерм – это ретинол вообще, который применяется, опять-таки, при возрастной коже, склонной к воспалениям. Да? Но не нужно пытаться, наверное, если есть выраженная какая-то симптоматика, как мы пытаться лечиться уходовыми препаратами. То есть для этого мы все-таки используем специализированные медицинские препараты, тот же, те же самые синтетические ретиноиды. А потом уже для поддержания эффекта и плюс какого-то антивозрастного действия, которое оказывает, например, тот же самый ретинол, а в ретидерме еще и миоцинамид добавлен в количество 3%, и аскорбилоглюкозит, то есть витамин С. То есть вот эти все компоненты, они как раз очень хорошо работают с возрастными изменениями, заставляют кожу себя вести как более молодая, обновляться лучше, и морщинки уменьшаются, и поры сужаются. Симмирующий эффект есть, да, помимо ретинола еще и неосанамид, хорошую свою лепту вносит в Вот, Но опять-таки, конечно, какие-то состояния, не самые простые, да, с проблемной кожей, не нужно пытаться лечить уходовой косметикой. Это я всегда, как об этом говорю и в этом убеждена. Косметика должна поддерживать, а лечить должны медикаменты, в первую очередь. Вот, и, соответственно, обязательно нужно регулярно эксфолировать кожу, то есть отшелушивать ее, энзимная пектиновая маска нам в помощь, под пленочку, конечно, когда есть воспаление, нужно никаких массажей по ней сделать, это как, делать это как раз удел антиэйч каких-то воздействий, работы с кожей не проблемной. С проблемной кожей мы все-таки его используем, этот легкий пилинг энзимно-фруктовый, как классическое холодное распаривание, тоже под пленку. Потом смываем водичкой вот с такой вот салфеточкой, например, да, и дальше можем нанести свой вечерний уход. Или продолжить, например, уход интенсивно увлажняющей маской к удовольствие Или сделать ту же самую успокаивающую маску а, на основе лосьона концентрата нео и геля для сухой нормальной кожи нео с использованием вот этой вот массы, да, любимой. Вот. То есть это уже, как говорится, можно даже дома делать при желании. А, ну и... Конечно, пациент должен исключить по возможности использования декоративной косметики. Можно использовать какие-то как раз после чистки, как я уже говорила, антисептики какое то ну, короткое достаточно время. И, в общем, следить за барьерной функцией кожи, не переборщить. Вот. Ну, а, соответственно, в ремиссии уже мы, как говорится, поддерживающий эффект оказываем, можем увлажнять, можем с сосудами поработать, можем какие-то антивозрастные компоненты использовать. Для молодых, в принципе никакого такого суперразнообразного ухода не должно быть, не должно использоваться, потому что ну, подростки особенно, да, или молодые люди, они не так педантично к этому всему относятся, и, конечно, лучше то, что попроще, но обязательно нужно, чтобы очищение было мягким, не как говорится разрушалось на в своем пути, поэтому избегайте очищающих средств лаурет или лаурел сульфатом и какими-то их производными агрессивными, лучше все-таки выбрать то Средство, где моющей основой будет кока-глюкозит, как нашим гель очищающим, или, допустим, э, э, э, кокаминопропилбетаин, ну, какие-то такие неоногенные мягкие павы. Э, обязательно тоник нужен для восстановления ПАЖ и э, хорошее увлажнение. То есть для кожи во время ремиссии окна как раз очень хорошо подходит пробиоскин, подходит э, демотен, подходит гель увлажняющий ПЛЮС которые содержат гиалуроновую кислоту сокола и вера и пребиотик фукогель. То есть такие вот простые, лаконичные и, в общем, очень недорогие средства. На этом, собственно, я сегодняшний наш вебинар закончу.